Попов Евгений спрашивает: Серж, вы бы хотели съездить в Россию? Отвечаю: Я вообще никуда не хочу ездить. Очень не люблю все этих аэропортов, проверок, перелетов. Живешь, ты у тебя спокойно в своем государстве, и никто тебя не трогает. А как только купил билет, так моментально перестаешь принадлежать самому себе. И только тобой на границе начинают распоряжаться все, кому не лень. И ладно, если они просто там вещи перетрахивают. И щупать руками между ног на проверках. Так можно еще попасть в такие передряги, когда, например, турецкие власти разбирались с израильскими и по очереди раздевали туристов для проверок до гола на зло друг другу. Точно так же у нас в аэропорту любят помучить туристов допросами. И попробуй только возмутись будешь потом торчать два часа на проверках и отпустить тебя к самолету только в последний момент. А в Катаре не так давно вообще был случай что нашли в аэропорту выброшенного младенца, и начали хватать иностранных туристок и устраивать им насильное гинекологическое обследование в машины скорой помощи, прямо в аэропорту. Потом конечно извинились, но осадок у этих пассажирок я уверен остался на всю жизнь. Не представляю, чтобы в какой-либо стране можно было устроить по такому поводу проверки собственным гражданам, а хватать чужих – это всегда пожалуйста. Короче, я не люблю искать себе приключения на задницу, пусть этим занимаются Варламов, Лебедев, Птушкин там какой-нибудь, в Израиле я неплохо ориентируюсь, а незнакомые места очень не люблю. Особенно меня удивляет, когда люди сейчас, в самый разгар коронакризиса, как только открывается какое-то окошко, моментально садятся на самолет и летят какие-то Дубай и прочие бахрейны. Потом окошко внезапно захлопывается на полтора месяца, и они начинают выть, что у них кончились деньги, верните их назад пожалуйста. Спрашивается неужели так трудно подождать, пока обстановка окончательно прояснится, что вы там в этих Дубаях такого срочного не видели. Я в молодости и наездился и налетался по всему Союзу, слава богу. У меня мама в России вообще-то родилась, и она меня часто туда возила ребенком. И вынуждала каждый раз блевать на этом Ил-18, потому что я плохо переносил в детстве этот самолет. И в армии я служил в Сибири, и в Москве немного учился, и в Волге плавал, и грибы собирал, и клубнику на дачах ели, и землянику в лесу. Разве что на кабанов не охотился. И странно как-то читать комментарии под этим вопросом. Получается, что эти люди вообще моих главных роликов и не видели. Вот этого, например, или вот этого хотя бы. Потом нет, я уже свое отъездил, и без крайней необходимости больше никуда никогда не полечу. Ни в Россию, ни в Украину, ни в Америку, ни в Европу. Мне хорошо там, где я есть сейчас. Вопрос от Ивана Иванова. Может ли русский посещать синагогу, и посещать еврейские праздничные мероприятия, жрать и пить там на халяву? Да может конечно, никто на входе документы не проверяет. Так же как и к стене плача пускают всех, только кипу надо одеть или шапочку какую-нибудь. Ну вот если вы в мечеть заходите, то там принято снимать обувь, а в синагогу надо одевать кипу. Только нерелигиозные во всех этих учреждениях делать нечего. Ну постоял пять минут, да и вышел обратно, Что там делать-то. Насчет жрать и пить на халяву. Да, в Израиле принято приглашать на еврейские праздники, например, знакомых новых репатриантов. И тоже никогда никто в паспорта не заглядывает. Но лично я от таких приглашений всегда отказывался. Мне никогда не нравилось играть роль дурачка репатрианта, плохо говорящего на иврите, даже если люди тебя совершенно от души чем-то там угощают. Но это лично мои барабашки. Кто-то любит ходить в гости, а кто-то нет. Кто-то любит путешествовать, а кто-то нет. По сути-то на работе я постоянно хожусь в гостях в чужих квартирах, и общения хватает выше крыши, и пирогами, и кофе меня тоже угощают, и люди интересные встречаются. И если ты весь рабочий день, по сути, проводишь в гостях то глупо потом еще ходить в гости во время отдыха, правильно?